Вся правда о системе Smart Money и мой результат спустя 50 дней. Всем привет! На связи Широких Виктор и сегодня я хочу опубликовать видеоотчет о моих результатах применения системы обучения Smart SmartMoney в практической плоскости. Давайте начнем с основного сайта, где анонсируется заработок через месяц от 50 тысяч рублей и команда партнеров из 70 человек. И любой скептик или неуверенный в своих силах человек скажет, «Да это же лохотрон!» Разве может обычный человек, без опыта работы в интернете, уже через месяц зарабатывать такие деньги? И многие из вас ответят, да конечно не сможет. Но правда в том, что на сайте и не предлагается заработок, а лишь задается наводящий вопрос, хочешь заработать? И вот тут-то любой нормальный человек отвечает, да хочу и жмет кнопку. Более того, здесь анонсируется обучение заработку и оплатить его предлагается, После получения финансового результата. И после перехода на другой сайт, здесь предлагается выбрать тариф. Так что же это за тарифы? Давайте смотреть. Тариф старт 4900 рублей. Всего лишь несколько уроков. Скажем так, понять как подается информация, насколько доступна для понимания и усвоения. Тариф бизнес. Достаточно много уроков. Их порядка 70 уроков. Все они идут с заданиями. Стоимость 19 900. И тариф премиум. Здесь добавляются уже, конечно, профессиональные вещи, такие как email маркетинг Яндекс-Директ, Инстаграм, реклама в Инстаграм, Google AdWords, таргетированная ВКонтакте. Ну, здесь, понятное дело, уже более профессиональные уроки и сумма 49 900. И смотрите. Разработчики настолько уверены в своем продукте, что дают возможность сначала заработать вместе с ними, а лишь потом произвести оплату. Все тарифы оплатить можно после результата. Ну а раз так, я не буду влазить в такие дебри, как вот эти вот серьезные рекламные методы. Я выберу средний пакет бизнес. Мне кажется, что здесь предлагаются наиболее актуальные знания по продвижению любого бизнеса. И смотрите, что здесь предлагается. Наиболее ценные вещи. Настройка, воронки продаж и сайт в подарок. И уже на этом этапе вы научитесь работать с сервисом рассылки ВКонтакте, настроите автоматическую серию писем и начнете собирать собственную подписную базу. Золотой актив любого интернет-предпринимателя. Если вы будете правильно с ней работать, то она сможет кормить вас долгие годы. Более того, от команды Smart Money уже на этом этапе вы получаете бонус в 500 рублей для использования сервиса рассылок Sendler в течение минимум трех месяцев. Далее предлагается несколько сервисов для привлечения трафика в нашу воронку, наполнения нашей базы подписчиками бесплатными и платными методами, ну а дальше с ними начинает работать автоматическая серия писем, утеплять отношения, отвечать на возражения, показывать отзывы и результаты людей, которые прошли обучение ранее, и на выходе мы получаем лояльных к нам бизнес-партнеров. Внимание! Пока мы еще на берегу и не пустились в плавание по океану знаний, хочу уточнить для вас, что только обучение вы можете оплатить после. Но чтобы полученные знания сразу отрабатывать на практике и получать этот самый финансовый результат, будет необходим вход в бизнес-проект, и вот здесь, вверху сайта, и нужно пройти регистрацию. А также вам нужно будет оплатить некоторую сумму в рекламный бюджет. Потому как только платная реклама дает максимальный эффект, особенно на старте. Идем дальше. Вы познакомитесь с YouTube. Вы научитесь делать динамические gif баннера На пользовательском уровне вы сможете работать с Photoshop. Делать свои интро. То есть это такие красочные заставки к вашему видео. Идет полный разбор по Camtasia. То есть это программа для Записи с экрана и для редактирования и монтажа вашего видео. Еще раз полный обзор по YouTube и сервисы по его раскрутке. Работа с Photoshop вам позволит делать красочные шапки как для своего YouTube канала, так и для группы сообществ ВКонтакте. Более того, это тоже разнообразит ваши посты и придаст им какую-то свою уникальность. Следующий момент копирайтинг это важное умение создавать цепляющие заголовки и писать продающие письма. Дополнительные инструменты по автоматизации ВКонтакте, некоторые рекомендации по работе с возражениями и техникам легких продаж. Задействуем дальше Telegram и чат-бот ВКонтакте. Еще дополнительные сервисы по трафику. И в общем-то уже этих знаний вам будет достаточно. Почему я это говорю? Ну давайте расскажу немножко о себе. Я далеко не новичок в интернет-бизнесе, я технарь, и мне легко даются все эти технические штучки. И я фанат автоматизации бизнеса и понимаю, что нужно изначально грамотно подходить к продвижению бизнеса и правильно его рекламировать, чтобы в итоге не вы искали партнеров, а люди сами бы находили информацию в интернете, попадали бы в вашу воронку продаж, сами бы получали нужную информацию, и часть из них превращалась бы в лояльных к вам бизнес-партнеров. Только так это работает. И не слушайте всех этих продавцов и дарителей различных сервисов и скриптов, рассылающих спам в личку и называющих это автоматизацией. Вконтакте становится с каждым днем все умнее. И в результате все равно отследит этих горе-бизнесменов и навсегда забанит их странички. И хорошо, если это будет не ваш основной аккаунт, где вы публикуете полезный контент. Тщательно подбираете друзей и гармонично, ненавязчиво рассказывайте о своих результатах в бизнесе. Так вот, когда я увидел данное предложение по обучению заработку в интернете, мне стало очень любопытно. Я решил встать в позицию новичка и досконально, шаг за шагом, выполнять все те задания, которые даются в процессе обучения, чтобы посмотреть критическим взглядом на тот результат, который можно будет получить. Итак, мой результат. Мною пройдено 50 уроков. Вот до этого задания. Как раз я его выполнил. На все это у меня ушло ровно 50 дней. И что я могу сказать в отзыве об обучении смартмании? Конечно, это развод и лохотрон. Мне обещали 70 активных партнеров. А у меня их только 50. Мне обещали 50 тысяч рублей за месяц. А у меня за 50 дней заработано только лишь 980 долларов. Конечно, меня развели. Друзья мои, система супер! Результат, как говорится, налицо. Так что прямо под этим видео переходите по ссылке на мой сайт Воронку, подписывайтесь на рассылку, чтобы лучше понимать, как работает вся эта хитрая система. Ну а я со своей стороны, как ваш наставник, предлагаю вам бонус. И как только вы дойдете до 31 урока и предоставите мне записанный вами ролик и gif баннер, то я сразу же переведу вам на счет 30 долларов на рекламу чтобы ваш бизнес строился еще более эффективно. На этом все. Подходите к принятию решения здравом уме и твердой памяти. Халявы здесь не будет, но вы абсолютно точно сможете прокачать навык грамотной рекламы, который будет кормить вас долгие годы. Более того, вы сможете настроить источник пассивного дохода, чтобы не зависеть от повышения пенсионного возраста, или если вы уже на пенсии, то этот доход может на порядок превысить подачку от государства. А с вами был Широких Виктор. Удачи вам, хорошего настроения и внимательного наставника на тернистом пути к успеху.